Всем привет, с вами был Авцет Михаил, и сегодня в видео я хочу показать вам изготовление, процесс изготовления бетонных подоконников в частном доме своими руками. Почему именно бетонные подоконники? Мы изначально, изначально в строительстве планировали, что у нас не будет пластиковых подоконников. Да, есть подоконники уже более высокого качества, пластиковые, там, с имитацией дерева, то есть уже с цветной текстурой но все равно они не такие надежные, при, учитывая ширину, толщину стен. Сейчас все это покажу. Деревянные подоконники и подоконники из МДФ, ЛДСП типа столешность кухонных толстых тоже отпали, хотя выглядят здорово, тоже любую -то текстуру можно подобрать, покрасить любой цвет. Но неизвестно, как они себя поведут в точке примыкания окна и подоконника. То есть, велика вероятность там низких температур, возможно, высокой влажности. И есть вероятность того, что там будет или вспучиваться дерево, или образовываться уже впоследствии грибок. То есть, здесь уже, чем бы не обрабатывали, все равно есть вероятность не сегодня так спустя несколько лет подоконники менять тоже не хочется хотели заказать каменные есть фирмы, которые занимаются изготовлением бетонных изделий путем добавления туда всевозможных цветных пигментов затирают и получается как искусственный камень, как мрамор там гранит, то есть что угодно могут сделать в Саратове есть такая фирма эту фирму я безуспешно видно меня. Эту фирму безуспешно я терроризировал, ну как терроризировал, пытался договориться о совершении заказа, пытался сделать заказ на протяжении, наверное, месяца, бегал за ними, за двумя менеджерами, они же основатели и единственные работники этой фирмы, но безуспешно. То они заняты, то по телефону, мессенджерам они не дают никаких консультаций и не указываю цену, приезжай и решим все на место ну короче, мутные ребята тут я решил попробовать сделать подоконник самостоятельно поэкспериментировал в котельной и вроде как получилось решил доработать технологический процесс и хочу показать вам уже практически конечный результат со всеми как раз поэтапными работами Итак, смотрим, что получается. Подоконник, который находится у нас в кабинете, бетонный подоконник, он сильно выпирает у нас э, из, из батареи. То есть, перекрывает батарею. Причем так значительно. Специально сделали так, для увеличения площади подоконника, его ширины. Данный подоконник у нас находится низко а, и будет позиционироваться как дополнительное сидячее место. Лиля захотела здесь проводить свои вечера с чашечкой горячего кофе, например, какао, смотря в окно или читая. То есть, ну, приятный досуг. Итак, это подоконник, покрытый уже... Бетонный подоконник, армированный, покрытый штукатуркой и шпаклевкой. Процесс поэтапно чуть позже расскажу. Финишное покрытие здесь еще не произведено. В планах сделать из эпоксидной смолы, который используется для декоративных целей и всевозможных поделок. Кристально чистая эпоксидная, белая прозрачная, точнее прозрачная эпоксидная смола. Добавить туда какие-нибудь колеры и, возможно, наполнителя, имитирующие блески там, или какой, другую зернистость. И покрасить это все дело. Эпоксидная смола придаст яркий оттенок с наполнением и защитит подоконник от физического воздействия. То есть сейчас у нас здесь... Просто бетон, штукатурка и шпаклевка. Вот так это выглядит в детский подоконник. Выглядит здорово. Кстати, в кабинете подоконник шириной 50 см, а здесь 45 см. И наша спальня. Аналогично такой же бетонный подоконник. Результатом очень доволен. Сейчас покажу в... на кухне подоконник, который еще в работе. Буквально вчера я снял опалубку и нач... установил уголки и начал его оштукатуривать. Сегодня этим проз... продолжу занятием. Вот Как-то так грубо выглядит. А теперь давайте поэтапно расскажу сам процесс создания такого бетонного подоконника. Итак, имеем такой оконный проем, который вы сейчас видели в столовой. Первым делом отмеряем ширину нашего проема, получается 37,5 сантиметров. Измеряем вылет радиатора, в данном случае почти 10 сантиметров. Необходимо это для того, чтобы... Узнать размер выступа нашего подоконника. Мы хотели сделать подоконник вровень с радиатором, чтобы уже радиатор не выступал. Итак, очищаем наш оконный проем от строительного, строительной грязи. Где необходимым перфоратором снимаем всякие ляпки, штукатурки, раствора. Срезаем монтажную пену. Наклеиваем малярный скотч на откосы и на само окно для того, чтобы уже не подвергать загрязнению данной поверхности. В последующем мы его отторгаем уже. Подготавливаю уши нашего, нашей опалубки, исходя из того размера выступа подоконника из стены порядка 10 сантиметров. Уши получаются где-то 9,8 у меня вышли. И таким образом я монтирую опалубку. Данные два куска профиля необходимы для того, чтобы самостоятельно установить опалубку по уровню. То есть на этих профилях она держится. Прикручиваю один одну сторону. Вторая, вторая, вторая уже прикручивается исходя из уровня такая вот опалубка в качестве торцевой планки лицевой ставлю профиль 6 на 60 на 27 он же у нас будет передним передним маяком так сказать по его высоте буду равнять уже толщину нашей нашего подоконника. Толщина подоконника будет 6 сантиметров. Грунтую, Здесь в данном случае необходимо хорошо прогрунтовать, обеспылить поверхность. Можно даже в два слоя прогрунтовать с, после высыхания первого. Устанавливаю также профиль 27 на 28 в качестве второго маяка. Установил на штукатурку. И по этим маякам правилам уже буду выравнивать бетон. Заделал штукатуркой также слой, небольшой шов между самим оконным проемом и доской, которая у нас служит опалубкой, чтобы бетон у нас никуда не вытек по стенам. В качестве армирования использовал кладочную сетку 50 на 50 ячейка толщина, диаметр 3 мм проволока. И дополнительно установил 12 прутья, 4 прута, вот они идут, для придания жесткости конструкции. Все это связал на вязальной проволокой. Так это выглядит. Приподнял, чтобы находилась у нас арматура посередине раствора. Это фото уже после заливки. На первый взгляд кажется, конечно же, страшно. Но в дальнейшем штукатуркой и шпаклевкой все это выравнивай, выравнивай, выравнивается в идеальную поверхность. Сверху пожелезнил, хуже не будет. Заодно цемент берет лишнюю влагу. Вот так вот выглядит подоконник уже со снятой опалубкой и прогрунтованный Перед грунтовкой я шпателем счистил все выступающие части, все шероховатости, смел метелкой и прогрунтовал. В качестве придания углам ровности использовал малярный уголок. Вот так вот он загибается, углы под 45 режутся, также загибаются. И на штукатурку его сажал. Оставшуюся штукатурку после посадки уголков я на сдир выровнял мелкие, поверх... мелкие неровности на самом подоконнике. Остается еще раз штукатурить его и можно шпаклевать. Вот так все это выглядит. Как вы сами сейчас увидели, такие подоконники выглядят очень мощно, надежно и, можно сказать, внушают доверие. Демонстрировал на камеру. Можем сейчас показать. Его надежно. Вот. Сейчас что-нибудь постелим. Вот смотрите. Встает на край подоконника. Выпирает он на 12 сантиметров от стены. Я на нем стою одной ногой. То есть нагрузка достаточно приличная и он выдерживает мой вес. Про ширину подоконника и перекрытие им батареи. Как вы видите на видео, как вы видите на видео, у нас все подоконники выпирают, перекрывают батареи. Сейчас на улице в Саратове 12 градусов, в доме плюс 22, минус 12, в доме плюс 22, и на окнах нигде нет запотевания. Соответственно, такой миф, что при отсутствии, при отсутствии радиатора или же его перекрытия, окна будут запотевать. Вот, смотрим. Ничего. Есть еще одно окно, которое у нас вообще сейчас без радиатора. Там только на полу теплый пол. Кухонное окно. Здесь предполагается столешница будет уходить в зону подоконника. Запотевания нет. опыт, мой опыт создания бетонных подоконников вам был очень полезен, интересен. Возможно, вы реализуете у себя в доме или в квартире для создания каких-либо нестандартных подоконников и реализации всех своих решений. Фактически, здесь можно сделать опалубку любой формы и сделать подоконник именно тот, который вам нужно. И он прослужит вам гораздо больше, нежели там деревянный или пластиковый. Спасибо за внимание. Да, кстати, предлагайте свои идеи в качестве финишного покрытия, что можно использовать помимо эпоксидной смолы. Возможно, можно также оставить и подоконники в оштукатуренном виде, просто покрасить водоэмульсионной краской. Но шпаклевка, она все-таки подвержена небольшим там, физическим воздействием и будет царапаться, коцаться, будет э, пачкаться даже. И какие варианты есть еще у вас. Спасибо большое за просмотр. Ставим лайки, дизлайки, обратную связь в комментариях. И до скорых встреч. Пока-пока.